Субтитры а сделал Подписчики канала Видео Бэйби. Правильно, Снегурочка! Исключительно для вас эти поздравления. Правильно, Дед Мороз! Вот и наступает 2017, а нам еще кому 8, а кому еще 12. Неважно, празднуем все равно вместе. С вами мы, папа и дочка, ваши семьи, братики и сестрички. И красивая вышла Дед Мороз Строчка. Моя ты умничка, Снегурочка. Давай пожелаем в этот новый год добра и здоровья, счастья в Новый год! Дети, а ну-ка слушайте мам и пап обязательно в новом году быть повнимательней в школе старателей. А мы со Снегурочкой каждому в дом и под елку нашу песню. А мы с Дед Морозом, каждому в дом, и под елку нашу песню. Новый год, Новый год, Новый год, Новый год, Годом. Новый год, Новый год, Новый Новый год, Годом. понравился наш новогодний рэпчик это, это я мнение. папа да это дочка вы на канале видео baby мы для вас сделали вот такой сюрприз и так мы хотим вас все-таки поздравить с наступающим новым годом пожелать вам самого лучшего самого здоровья вам любви долголетия мамам и папам вашим самого лучшего в жизни что может быть вам, детки, слушаться родителей, учиться хорошо в школе в новом году и всего вам самого вот такого. А ты, Снегурочка, а ну-ка скажи. А ты уже все пожелал. Ну все равно скажи деткам, ребятам, подросткам, мамам и папам, дедушкам и бабушкам. Мы канал обширный, видео бэби, смотрите нас. Нас уже сто тысяч и более. Есть, мы идем на миллион. Ждите от нас крутые видосы, крутейшие видосы, разноплановые видео. Видео выходят еженедельно, Одинок раз в неделю. неделю. Так что, ребятки, подписывайтесь в к нам на страницу, на мою... На Евгении Павлюченко и Валерию Павлюченко. В нашу группу, в инстаграм обязательно. И подписывайтесь на наш канал Видео Бэйби. Первый раз сталкивались с танцем, так все. Ждите новогодний фурор. Сегодня нам сеть будет ставить хореографии на нашу новую песню Будем трудиться для вас Раз и два и три и четыре и пять и шесть Семь и восемь Пум Четыре Пять Шесть Семь Восемь И вот взяли Гуччи без Гуччи Раз да, в сторону мы. А, так. Две восьмерки. Проработаем. Кто тут завод? Да, ну там здесь спокойно. Да, не расширю. Жарко. Сейчас ждем отрабатывать дальше. После отсыла. Ой, после откроет. Идем, сейчас будем пробовать. Сейчас перешли в другой зал, там детки занимаются. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. вилка, Семь, а, семь, восемь. Блин, тяжелко. Тяжело, да, ты говоришь? Нет. Нельзя легко. Ага. А. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин! Давай по очереди? По, по очереди? Давай. Вот первый. шесть, я тут шесть, Подожди. Давай, давай. шесть, семь, А, получается пять, шесть, семь, восемь. Дану. О! До меня дошло. Давай. Реально тяжело, реально тяжело. Я уже весь формат снимал. Давай. Раз, три, четыре. Получилось. Пять. Ты не выкидываешь руки, а что ты руки не выкидываешь? Ты вот так делаешь. Тебе же надо закинуло, поняла? Побыкинуло. А ну давай. 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, давай еще вместе давай А, я один? Да Меняемся залами Да, танцы дела, короче, это... Не из легких. Шесть, шесть, нет, только вот не шпала. Вот, смотри, движение, вот. Так, семь, восемь, восемь. восемь. Раз, раз два, три, три четыре, четыре. И вот, вот такие руки, туда захлопы. Четыре, да? Да. Мне вот просто три, четыре. Раз, два, два, три, четыре сем восемь раз два три четыре пять шесть семь восемь раз два три четыре пять шесть семь восемь раз два три четыре пять шесть семь подожди семь семь восемь раз два три четыре пять шесть семь восемь Йоп! Да? Почти там местами Ну да! Темно-темно Зато какая луна красивая угу. Луна обалденная Йоп. Офигенно Папа, открой багажник! Йоу! Запомните этих ребят Это в будущем очень будут сильные танцоры Это в далеком. Ребят, садимся, едем И открывай Давай. багажник Багажник открой Ребята, поздравляю вас с Новым Годом! Желаю счастья, самого вам наилучшего, здоровья, любви, чтобы вас любили. И с Новым Годом! Хороших оценок, чтобы вы никогда не болели, хорошо учились, были отличниками. И слушались мам и пап. Дед Мороз и Снегурка был с вами сегодня, так что да, вот мы да. с вами. С Новым Годом!